Достаточно разобрать какую-нибудь зарядку от мобильника, выковырить отсюда из этой зарядки два диода, соединить их последовательно, подключить конденсатор, как по схеме, и прибор готов. Да ладно. Вот здесь, где соединяются диоды, это у нас будет антенна. А на выход подключается конденсатор. Easy. Короче, погнали качать халяву I Так, вот наш секретный чудо-прибор. Точно как по схеме Антенна, диода, Антодом, плюсом, и один, анодом, минус, и конденсатор. В данном случае электролитический. Подключаем наше секретное устройство к фазе. Так, пока не подключаем разряжаем конденсатор. На конденсаторе ничего нет. Замечательно. Включаем антенну. Фазовый провод. И вот чудо. Смотрите. Прошло накопление электроэнергии. Уже накопилось 260 милливольт. Это только кажется невероятно. Давайте, знаешь, что сделаем? Сделаем следующее. Убираем сюда эту фигню. Подключим стандартные щупы, чтобы было удобнее. Переключим вольтметр на переменное напряжение. Вот один щуп. Я просто брошу на стол, а второй. А вторым прикоснемся к фазе. Смотрите, сразу 7 вольт. Вот это поворот! 7 вольт переменки. В целых 7 вольт хаявы. Хорошо? Замечательно. И никакой правильника не нужен. Ну просто действительно. А теперь давайте вот. Докоснемся до корпуса вот этого блока питания. Смотрите, уже целых 5 вольт халявы. да как так-то, а? И теперь попробуем докоснуться рукой. До второго щупа. 5 вольт халявы сразу, не надо ничего ждать. Пошла, шара! Окей. Мы даже лучше овравим. Как же как вышло, да блин! Теперь я сниму камеру со штатива и мы с вами сделаем следующее. И теперь мы один щуп закрепим вот сюда на фазу. Итак, вот. мы подключили вот. красный щуп мультиметра на фазу а второй щуп у нас просто валяется на полу что мы имеем 9 вольт халявы как такое возможно? класс, супер Ну на этом мы тоже не останавливаемся а теперь берем черный щуп подключаем батареи че и что у нас? что это было бля? 230 вольт 230 вольт харявы, ребята Раунд! какой аврамин? тут у нас 230 вольт от одного провода из разъеха все, не надо никому пойти. Нет. Эти два диода — это просто банальный выпрямитель и банальный конденсатор. В этой вилке есть второй провод, и этот второй провод — земля. И чем это заземление лучше, тем выше потенциал. Вы спросите, а как же он накапливается на конденсаторе? Очень просто. Переменное напряжение, выпрямляемое диодом, превращается в постоянное. И когда, допустим, на лесовой обкладке у нас возникает плюс, выпрямленного напряжения, то минусовая оплатка становится своего рода антенной и взаимодействует с землей. В момент другой полуволны происходит все наоборот, то есть все взаимодействует через землю. Все пропало. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 13 вольта, 36, 37, 38, 39, 40, 14 вольта. Смотрите, опускаю. 47, 48, 49, то есть видите, да? Земля стала хуже, и накопление очень сильно замедливает. Опять улучшаем заземление. И все, видите, процесс как пошел сразу. 1.6 62, 63, 64. То есть, думаю, вы догадались, да? И все, что запитано фазы, и каким-то образом потребляется через землю, все считается. Поэтому никакой халявы получить не удастся. Вот такая вот халява. Короче, если хотите качать халяву, то я вам могу подарить эту халяву на халяву. Пока.